Всем привет! 20 апреля произошло историческое событие. Майский фьючерс на нефть марки VTI торговался по отрицательным ценам, достигнув отметку минус 40 долларов. В реальной жизни покупка нефти по такой цене означала бы, что вам бы заплатили за то, что вы забрали у продавца эту нефть. Для тех, кому сложно представить такую ситуацию, приведем аналогию. В развитых странах, чтобы избавиться от поддержанной машины, зачастую продавцу приходится платить. Выходит, что в моменте ценность нефти приравнивалась к поддержанной машине, которую везут на утилизацию. В этом видео мы будем разбираться, что же происходило на майском фьючерсе нефти VTI с помощью инструментов объемного анализа VATAS. Давайте обратимся к сайту CME Group и посмотрим спецификацию нефти с стикером CL. Сразу скажем, что трейдеры, торгующие нефть в массе своей, перешли на торговлю июньским контрактом еще в пятницу, 17 апреля. Это мы видим по проторгованным объемам на июньском контракте. То есть пострадать на падении могли те трейдеры, которые погнались за легкой добычей. Они должны были осознавать риски торговли неликвидным контрактом за один день до экспирации. Если вы торгуете фьючерсы, то знаете негласное правило прекращать торговлю на истекающем контракте хотя бы за два дня до даты экспирации. На графиках вы видите последние четыре контракты до майского контракта. Анализы объемов подтверждают это правило. Риски при торговле резко возрастают, а движения могут быть непредсказуемыми. Но в Атас вы можете использовать контракт Continuous для автоматического перехода на самый ликвидный контракт. Те, кто торговал в Атас нефтью на Continuous, 20 июня совершал сделки на июньском контракте, на котором ничего сверхъестественного не происходило. Как вы можете заметить, в последние дни перед экспирацией на фьючерсе происходят импульсные движения. То же самое, но в астрономических масштабах произошло и на майском контракте. Также важный момент. Фьючерс CL на CME не поставочный. Это означает, что покупки по отрицательным ценам не гарантировали выплаты от продавца покупателям. Здесь речь может идти только о зафиксированной прибыли или убытке в долларах. Такая ситуация привела к тому, что на московской бирже приостановили торги нефти марки ВТА. Московская биржа уведомила об этом всех своих клиентов на сайте. Давайте посмотрим, что же происходило фактически в момент ухода цены ниже отметки 0$. долларов. Для этого нам понадобится график footprint и визуализация ленты принтов Cumulative Trades. На графике M15 загружен footprint в режиме BDAS Clader. Также установлен масштаб графика 60 тиков, чтобы мы смогли увидеть все кластера на одном графике. При подходе к нулевой цене мы видим значительный перевес маркет ордеров на продажу, но цена двигалась относительно медленно, в течение как минимум полутора часов. Это говорит о том, что не было единственного очень крупного маркет ордера на продажу, который в рамках этой низкой ликвидности в стакане очень быстро бы достиг отрицательных значений. Цену планомерно опускала повышенная активность агрессивных продавцов. Перед преодолением значения 0 мы видим кластер с крупной отрицательной дельтой. Может показаться, что там был один крупный ордер на продажу, но это не так. Мы это увидим, перейдя на график ленты Cumulative Trades. На этом примере вы видите, что происходило в момент тестирования цены 0. Шли, хоть и очень быстрые и на малом объеме, но достаточно привычные торги. Продажи чередовались с покупками, но разрыв между покупками и продажами говорит об очень большом спреде в стакане. Ликвидность была, но минимальная. На таких скоростях, как правило, торгуют роботы. Хотя не исключено, что сделки могли совершаться вручную трейдерами, но вероятнее всего их процент был минимальный, то есть шла драка роботов. В какой-то момент цене просто не давали закрепиться выше отметки 0 долларов. Это продолжалось примерно 25 секунд, после чего цена начала стремительное падение в сторону отрицательных значений. Это еще одно подтверждение тому, что роботы контролировали это падение. Хотя в моменте мало кто мог подумать, что цена пойдет ниже и желающих купить тут должно было прибавиться. Во время первой волны снижения мы видим острую нехватку ликвидности на бедах и разрывы в ценах между сделками на продажу. Цена молниеносно двигалась вниз. А вот с продажами в стакане все обстояло намного лучше, если можно так выразиться. После первых признаков удержания цены ниже нулевой отметки, перед сильными импульсами вниз мы наблюдали серии поглощений инициативных покупок. В какой-то момент ликвидность полностью ушла и мы видим молниеносное движение с минус 13 до минус 34 долларов. Микроструктура рынка на этом падении говорит нам несколько вещей. Первое. В начале пробоя цены 0 долларов покупатели пытались сопротивляться. Были замечены попытки лимитными ордерами на покупку удержать цену. Второе. Перед основным падением шла очевидная борьба роботов с явными признаками поглощения инициативных покупок. Продавец действовал направленно, не давая покупателя вернуть торговлю в пределы цен, поддающихся здравому смыслу. Основное молниеносное падение произошло за 4 минуты с короткими остановками. В конце снижения не было замечено больших кульминационных объемов. Все снижение проходило, например, на примерно одинаковых объемах. То есть предположение, что цену снижали специально чтобы выжать какую-то определенную позицию покупателя выглядит не очень правдоподобно. По ходу всего снижения в рынок поступали маркет-родера на покупку. Возможно, одни роботы охотились за другими более слабыми. Проанализировав эту ситуацию, мы можем прийти к выводу, что этот момент был вызван колоссальным влиянием торговых высокочастотных алгоритмов на современных рынках. Скорее всего, через некоторое время мы с вами увидим документальный фильм, где нам предложат объяснение сложившейся ситуации. В реальности же мы увидели, что биржа не собиралась останавливать торги, несмотря на то, что цена на майский контракт потеряла 100% в цене и после этого ушла намного ниже этого значения. Подводя итог, хотим порекомендовать трейдерам несколько очень важных вещей. Первое: Торгуйте только ликвидными контрактами фьючерсов при помощи универсального контракта Continuous Watas. Второе: Не открывайте сделки за два дня до даты экспирации и внимательно следите за календарем. 3. Как видите, покупателей в, в этой ситуации правила Money Management могли не спасти, но выставленный стоп-лосс поможет избежать сверху убытков. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем профитов и до встречи в следующих видео.